промышленная мебель и спецодежда для производства и электроники. Готовое решение для различных применений. Это самая крупная в России международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих. Одним из ведущих приборостроительных предприятий, сочетающих в себе прогрессивные технологии, конкурентоспособные разработки, современное оборудование, большой научный и производственный опыт – является Акционерное общество «Научно-производственный комплекс ЭЛАРа» имени Ильченко. На выставке «Экспоэлектроника-2021» мы представляем предприятие Акционерное общество «Научно-производственный комплекс ЭЛАРа» имени Глеба Андреевича Ильяна. Мы предлагаем клиенту изготовление печатных плат, монтаж компонентов с высоким качеством, производство печатных плат у нас, сторонняя печатная плата, многослойная печатная плата, до 26 слоев, пятого класса точности. Выполняем демонтаж компонентов, ставим ВГА элементы, также предлагаем полный комплекс услуг по контрактному изготовлению изделий целиком под ключ. Ранее НПК ЭЛАРА назывался Чебоксарский приборостроительный завод, который был введен в действие 9 февраля 1970 года. В далеком сентябре 1970 -го года Чебоксарский приборостроительный завод начал выпуск первой продукции. Устройств на полупроводниковых элементах серии Логика П для станков с числовым программным управлением. Изделия ЛАРы широко представлены на рынке гражданской продукции. Приоритетными направлениями здесь являются железнодорожная техника, промышленная электроника, автомобильная электроника, контрактное производство электроники. Заказчиками наукоемкой продукции выступают такие крупные организации как АО «РЖД», группа «ГАЗ», ПАО камаз ниц курчатовский институт в городе зеленограде который является центром электронной промышленности россии располагается нпп 100 научно-производственное предприятие электронное специальное технологическое оборудование Учреждено в 2002 году. В настоящее время в структуру компании входят три научно-производственных центра по следующим направлениям – разработка и изготовление лазерного, вакуумного и сборочного оборудования. Предприятия группы – это «Электрон-сервис», «НПЦ-лазеры и аппаратура тм РУВМ, «РУ-ВМ», «ЭСТА-интеграция». Группа компаний «ЭСТА» реализовало множество проектов. В России это цех микроэлектроники в ГОП «Ижевский механический завод», отдел микроэлектроники в Раменском приборостроительном и конструкторском бюро, участок микроэлектроники в Всероссийском научно-исследовательском институте технической физики имени академика Забабахина, цех микроэлектроники в Федеральном научно-производственном центре Научно исследовательском институте измерительных систем имени Седокова, научно-экспериментальное производство микроэлектронных изделий во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики, а также были реализованы проекты в Китае. В городе Нанкин в Кнр было произведено и запущено производство приема передающих модулей, в городе Чунцин. Запущено производство акустоэлектронных изделий. В городе Путяне запущен завод по выпуску кристаллов микросхем диаметром 100 миллиметров производительностью 30 тысяч пластин в месяц. Эта установка разработана в России и предназначена для создания перемычек с кристалла или на подложку для разварки микросхем для разварки разных датчиков. Установка управляется мышкой и на сегодняшний день это очень продвинутая такая модель которые даже у нас тут в очередь сидели немцы и удивлялись что это тут такое сделано потому что очень много таких технических решений здесь применено. Установка значит, имеет сменные головки, и можно варить как контактные способом, так и ультразвуковым. Все установки значит, это запоминается. Установка ручная считается, но перемычка одна производится значит, автоматическим образом, и в том числе и ручным. Вот ее способ работы и управления. Это такой очень удобный, комфортный. Компания НТНК основана в 2003 году и специализируется на поставках контрольно-измерительного высоковольтного технологического оборудования и проведения пусконаладочных работ. Компания НТНК является официальным дистрибьютором и партнером лидирующих мировых производителей в отрасли. Здесь представлены ручные зондовые станции компании FormFactor. Производственный процесс ОТК в сфере микроэлектроники сегодня не немыслим без такого оборудования, как зондовая станция, обеспечивающая высокую точность измерений производимых полупроводниковых приборов. Это оборудование предназначено для всех видов исследований и испытаний обязательных на каждом этапе изготовления продукта, а также для входного контроля качества полупроводниковых пластин. Добрый день, меня зовут Зорин Александр, я специалист компании ДНК. И одним, э, эта компания является одним из дистрибьюторов э, Зондовых станций, производство компании форм которая здесь представлена. Ранее компания FormFactor имела бренд под названием Cascade Microtech. Теперь она немножко переименована. Ее компания выкупила. Собственно, эта компания занимается в первую очередь производством зондовых станций и оборудования для измерения ну, для зондовых измерений на пластине. Соответственно, основными задачами являются. Это контактирование, осуществление контакта на кристаллах для того, чтобы произвести измерение, соответственно, различных параметров устройств на полупроводниковых пластинах. Здесь представлена ручная зондовая станция. Соответственно, вы видите, здесь находится сама полупроводниковая пластина, на которой сконтактированы СВЧ-зонды. Эти исключи зонды можно подключить к любому измерительному оборудованию для исключей измерений. В данном случае позади у нас, например, имеется анализатор цепей. Соответственно, подключив этот прибор, можно измерить из параметры входные выходные из параметры, например, транзисторов. СВЧ-транзисторов узнать их характеристики именно на пластине соответственно, не в коаксиальном тракте, а именно на пластине эти измерения несколько отличаются от традиционных измерений в коаксиале требуется дополнительная калибровка для этого существуют специальные калибровочные субстраты здесь они не представлены, но если интересно вот можно узнать у нас на нашем сайте или по каталогу посмотреть на самих зондовых станций. Зондовые станции, помимо ручных, бывают э, полуавтоматические, автоматические, где пластина загружается по автоматической станции вручную, соответственно, все перемещение по пластине происходит с помощью моторизованных, э, ну, с помощью моторов, соответственно, по осям X, Y, Z. Для того, чтобы полностью автоматизировать сам процесс измерений, так как у нас на кристалле очень много, ну, на пластине очень много кристаллов, соответственно, чтобы все кристаллы обмерить, требуется достаточно много рабочего времени, поэтому требуется большая степень автоматизации. Существуют полностью автоматические зондовые станции, где оператор загружает э, кассеты э, с, тут, там, с большим количеством пластин, робот захватывает эти пластины и устанавливает их на э, держательных э, двух прудниковых пластин для того, чтобы провести измерение. Компания SMT Max специализируется на поставках SMT-оборудования, запасных частей и расходных материалов. Одной из основных проблем при сборке и монтаже изделий является наряду с нанесением паяльной пасты и даже не точная установка элементов на их посадочные места, а правильно подобранный термопрофиль оплавления. Насыщенность современных электронных модулей компонентами различных габаритов и массы, теплоемкость типа корпусов, свинцовое и бессвинцовое покрытие выводов, а также различные типы припойных паст предъявляет особые требования к печам оплавления. Парафазные пищи лишены многих проблем. Энергопотребление их на порядок ниже, как и размеры. Благодаря действию обычных законов физики во время пайки в среде пара можно добиться абсолютных условий стабильности процесса. Отсутствует необходимость в подборе термопрофиля. Из-за высокой плотности пара и образования пленки жидкости на поверхности платы в результате конденсации весь процесс нагрева происходит в полностью инертной среде, лишенной кислорода. Сепараторы предназначены для разделения лет, заготовок и алюминиевых пластин. Настольный автоматический установщик SMD-компонентов GDK M4 идеально подходит для начинающих в сфере SMT-технологий. Гибкость системы позволяет проводить быструю переналадку для перехода от одного изделия к другому. Четыре головы работают одновременно. Система контроля вакуума позволяет машине отслеживать наличие компонента на голове. Центрирование компонента производится встроенной системой технического зрения. Вакуумный захват SMD – это сменная часть, с помощью которой происходит непосредственный захват электронного компонента установщиком SMD. Вследствие непосредственного контакта с компонентами, контактная поверхность изнашивается, что влияет на точность установки СМД. Срок службы зависит от материала, с которым сделана рабочая поверхность вакуумного захвата – пластик, металл, керамика. Вакуумные захваты изготавливаются под конкретные модели оборудования для установки электронных компонентов. Линейный автоматический принтер X5 предназначен для нанесения паяльной пасты. Принтер X5 разработан для работы в условиях серийного многономенклатурного производства, где необходима точность, надежность и повторяемость. Коаксиальная система позиционирования камеры с подсветкой позволяет при помощи высокоточных моторов нашего ВП точно и быстро совмещать трафарет и печатную плату для увеличения скорости и стабильности работы. Для осуществления монтажа SMD-компонентов при крупносерийном производстве используют печи конвекционного оплавления конвейерного типа, выстраиваемые в линию. Они позволяют добиться максимальной скорости монтажа, а также обеспечивают равномерность и точность прогрева. Конвекционные печи оплавления начального уровня серии NSE предназначены для мелкого и среднесерийного производства. Печи имеют 4 или 6 верхних и нижних зон нагрева, металлический цепной конвейер с сетчатой лентой, мотор с высокотемпературным сопротивлением, обладает сертификацией SE. Данная система отлично подходит для работы со всеми видами припоев. Это для кусочек ленты, да, пустой, прицепляйте вот пустую ленту, которая у вас есть. Куда да. я ее заряжаю, я не вы вижу. Куда... А потом вы можете ее читать, да, без проблем. Компания «Технология качества» предлагает испытательное оборудование для оснащения служб качества, лабораторий и иных профильных подразделений. Климатические испытательные камеры позволяют определить устойчивость изделия к воздействию температуры, влажности, давления песка, пыли, света в заданных условиями испытаний в диапазонах. Компания «Технология качества» предлагает испытательные вибростенды. Это оборудование для определения устойчивости изделий к воздействию механической вибрации, механических ударов, а также их комбинаций виброударов совмещению синусоидальной и случайной вибрации. А что такое МЭС? Электромагнитная совместимость технических устройств. Это способность технических средств одновременно функционировать в реальных условиях эксплуатации с требуемым качеством при воздействии на них непреднамеренных электромагнитных помех и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам. Добрый день, в рамках выставки 2021 мы рады представить наше направление. АМС ассистент В данном э, представлено направление различные фильтра для э, подавления ЭМС, а также мы, собственно, можем предложить вам доработать или разработать схемы для, соответственно, прохождения сертификации. Также наша компания оказывает консалтинговые услуги э, по консультированию ваших разработчиков, схемотехников, трассировщиков. Можем вывести ваш продукт на сертификацию на европейские рынки и, соответственно, под ключ довести ваше оборудование до необходимого рынка Европы, Америки и в том числе России. Приходите к нам на стенд. Спасибо за внимание.